Это. Бобик. Ну вот этот, как его. Я покупал тебе его. Бегемотик. Бегемот. Нет, беби бер. Какой Бэбби У тебя нету Бобби Берна уже. У меня его Бэбби Берна Нет, у тебя есть Бобби Берна, но это не твой любимый. Привет, привет, наши привет. хорошие! Вы на канале Видео Бэйби, это моя дочка, это мой папа. Хай! Не забудьте подписаться на наш канал. Вы сейчас видите эту красную кнопочку. Подписался? Молодец. Молодец! Сегодня будет очень интересное видео, которое вы сейчас смотрите. Не переключайтесь, никуда не расходитесь. Это эк Правила таковы. Мы друг другу будем задавать вопросы. Если ответ правильный, мы продолжаем дальше. Если он ответил неправильно, значит я ему убью яйцо по голове. Если дочка отвечает неправильно, я ей беру яйцо и разбиваю его на ее голове. И выиграет тот, у кого будет меньше яиц на голове. У нас сейчас 10 яиц. Каждого по 5 вопросов. Поехали. Значит так. Чи-чи-чи. Кто выиграет, тот первый задает вопрос. Бейсболочку надо снимать. Вопрос. В какой Ой. программе я монтирую видео? Это время монтажа, Ну, так ты, ты все время смотрела, все время видела, в чем я монтирую видео. Видела, вспоминаю. Я тебе именно хорошо, я буду давать тебе эту подсказочку. Sony Vegas. Adobe After Effects. Adobe Premiere. DaVinci. Один. Какие из них приблизительно? Вот в каких Sony программах? Vegas. Что Sony Vegas? Sony Vegas. У тебя... Ладно, я тебе даю и две. Две сейчас именно подсказки такие. Вот я тебе и так уже дал их уже массу. Пять программ, по-моему. И вот давай приблизительно, если ты сейчас ошибешься два раза всего. Сони Вегас неправильно. Ну... Но... Все, Sony Vegas пролетел, нет. Хорошо, а какой еще раз назови? Sony Vegas, Нет. Adobe After Effects, Da Vinci Resolve, Premiere. А, ну, пока так. <связывается> кому-то, кому-то сейчас яичко я разобью, но голове Второе Что второе? Второе Ну что второе? Ну второе я думаю Ну думай, лучше думай, Вера Думай Второе Ну что второе, второе ребята? не, думал, я звон... я, не знаю, я... Sony Vegas, Adobe After Effects, DaVinci Resolve, Adobe Premiere DaVinci Resolve <laughs> Нееет Первая. Точно. Какой? Это, д, а а д, до повторяй, до. да повтори фильм? Нет! <свяк> а до премьер! Я в премьере все видео монтирую. <свяк> да я не знаю, я никогда Всё. не видела. Я и целая. не сильно. Целая. Смотрите как! Вот это круто! Всё! Я, я сейчас это помещу. А ну-ка, ну! Нет, ну. я тебе тоже придумаю! То я ровно. тебе давал очень много подсказок, Лера! Да блин, я не знаю, я никогда не видела! Ну так вот именно надо наблюдать, в каких программах я работаю! У меня школа! Так, ну давай, теперь жду от тебя! А, а я придумаю! Так тебе так круто идет вообще, так классно. Сейчас тебе он так круто будет идти. Во сколько лет я заболела ветрянкой? Ветрянкой? Так, хорошо. Ветряночка, ветряночка. В два года. Нет. А подожди, ты дай какие-то подсказки. Я тебе давался. Хорошо. У тебя есть три варианта. Это четыре года, 8 лет и 5. Блин. Так. И после 4. 6. Да. <свеч> Блин. Хорошо. В четыре года. Неправильно. Неправильно? 6 лет. Я же голоса а позади кого-то! Я сказала, что я тебе дышу! Такие два года! У меня даже фотографии были! Это были реально не два года! лки палки Так, хорошо! Я тебе задаю! Это <свы> что ты вытираешь? Сейчас еще будешь меня ловить! Ага, так! Так, а такие, что я знаю? А что такие, как я знаю? Ничего себе! Хорошо, я тебе скажу! вообще, блин, который ты никогда не знал, скажу, а вот угадаю. Вот, вот". Хорошо. Да. Самое скандальное видео на нашем канале. Леди Город. Правильно. <смех> так. В детстве я всегда любила играть в куклы, э, и я всегда мечтала об одной и той же кукле. Какой? Куклы. Откуда я знаю, какие куклы? Их много. Охи. Монстр Хай. Это вы обожаете? Винкс э, э, Дина, в ответ ответа, назови Ну... Хорошо, Барби, Винкс, Монстер Хай Ну ты любила Барби, точно нет Либо Винкс, либо Монстер Хай Думай Монстер Хай Хай Барби у меня всегда сглопит Монстер Хай В каком году я закончила я университет? А сколько лет учиться там? Ну шесть 6 лет? Да. Окей, будем думать логически. 23-го года. Да. Ты же 11 классов, да, проучился? Да. и <святая> математика. Но <святая> запомни, у меня, 4, у меня 4 диплома. А какой именно университет-то ну, Университет, вот последний университет я закончил. Последний? Экономический, да. Какой? Капец. <святая> Ладно. Ну, давай. Сейчас, так. Это давай! Это ты закончил школу? Ну, яичка уже тебя ждет. Подожди, уже. Это я в 204-го делать. Ну давай, подойди. Яичка уже тебя ждет. Так, подожди, не сбивай. Давай. Это яичко уже будет сейчас на голове. И Ответ. Восьмой, девятый. 2008, 2009, 10, 11, 12, 13. Я зато уже была, да? Ну конечно. Стоп, еще раз назви. 2008, 2009, 10, 11, 12 и 13. 8. Нет. Девятый. Ты уверена? Девятый. окончательно ответ? Да. Неправильно. Да почему? А в каком? В 2012 Это в 10 лет было, что я вообще не знал, что я буду введением Я учился постоянно, я еще летал за границей с Риги А я знал, пап, куда ты постоянно летаешь? университет сдавать постоянные экзамены Капец, блин! давай, теперь ты мне же я не считаю, Давай, Давай, же, давай, давай, не... давай. Ладно, давай. окей. Моя самая любимая игрушка детства. Твоя самая любимая? Да. Только вспоминать. честно, я знаю какая. Да, давай. У тебя их две? Нет, одна. Нет, две? Одна. Шрек? Нет. И этот. Э, этот. Бобик. Ну, вот этот, <связать> как его? Мишка. Я покупал тебе его. Бегемотик? Бегемот. Нет. Бобби Бёрн Какой Бобби Бёрн? У тебя нет Бобби Бёрна уже У меня была Бобби Бёрна Нет, у тебя есть Бобби Бёрна? Но это не твой любимый Это мой любимый бой. Я целы меня в дворе, так я с ним это стал ААААААААААААААААҐ Фуууууу Пебец, блееен Я думал, ты сразу ответишь Я целы меня в дворе с этой коляской возилась. Да я не помню вообще этого Бобби Бёрна Он видел его Долбанный Бобби Бёрн, Нафиг этот Беби Сколько лет я уже не курю? От трех до пяти Ну так сколько? От трех до 5. От трех до пяти Это Ну думай для меня это это точно верно? Три это что-то маловато много. не хочется яйцо Разбивать, ну думай Три пять? Пять! А? Не знаю, пять! Пять? Пять! Короче, бей давай! Не, ну сколько? Посмотрите! Пять! Пять! Пять бей! Ну правильно, пять лет! Ого! Тебе повезло, реально! У меня наша королева падает! Тебе на голове ловит королева! Пойдем так, моих два любимых сова! Два любимых? Ну... Цезарь! И? Ну я не знаю, ну Цезарь я знаю точно, а второй я салат, Оливье салат. Ну вот Цезарь в принципе, А Цезарь не считается, давай один, он самый любимый, просто Цезарь, я, как любимый, я его как любимая, я его очень часто Хорошо, не Хорошо, самый, самый любимый, салат это... Ты, ты не Нет, ты, подожди, ты мне говоришь. А да тебе целый меня любимый, о нем рассказывай. Короче, значит в Венегре. Какой пекинский! Ну просто... я его покупаю, но он не твой любимый салат Я тебе целыми днями о нем рассказываю! Сейчас. Какая моя любимая шоколадка? Лайн, Пикник, Баунти, Твикс этот, э... Баунти твикс точно нет, ты бы их постоянно ел. Ну, это какая-то, да. Или лайви, или какие Это окончательный ответ. Да, потому что Нет! Какая? Моя любимая шоколадка это Баунти! А когда, ты не привет! Баунти! Блин, это я почти никогда, блин, не ешь! А нужно меня, блин, от это. Аж голова тебе заболела. Ну, ну дальше так, блин, ты Теперь твою Да-да, баунти Я всегда баунти люблю Что я все детство собирала? Так, что ты все время собирала? Ну, киндер, киндеры собирала Нет, то, что я прям не знаю Вот прям Журналы, Винкс Подожди, я тебе сейчас подсказываю Я прям, я не знаю, я тащила Если я его видела в магазине, так я оттуда без него ни, Никогда не выйду Фу, Вообще, такое такой первый раз слышу. Киндеры. Неправильно, киндеры мне и так всегда дарили. Я все детство собирала наклейки. У меня их куча и кума. Какац, это железная голова. Ой! Ты что? то ты говоришь, железная? Фу! Железная голова? Я не знаю, что у меня на башке тут, блин. Это Папа, у меня целые бломы их. Ты мне еще привозил с Риги. Я вообще такого не помню. А я... то, у меня такие наклейки красные, а то гусенькие для меня такие. Я не помню, не да, наклейки, точно. Сто пунктов. Я с Турции, да. Киндеры, киндеры мне так просто их покупали. Хорошо. Раз уж так? Так это, это самый простой вопрос был. Я была уверена, что ты на него ответишь. Крепец. Не даже живешь, блин? Так, хорошо. Сколько месяцев я жил в Турции? То есть там не Креп, а месяц? Да. Ох, если ты не, не скажешь, я буду в шоке. Я тупо буду в шоке. Что в Турции, Турция, Турция, Турция. Фу, блин, а все, я, короче, уже. А я Жамлет. А что ты там делала? Ты там, я да? был в Турции. Ты там яхта, да, делал? Я яхту делала, я работала. Да. Три месяца. Это окончательный окончательно? Ну да. Точно три. Да. А? Да, три месяца. А сколько? Два! Получили! На... на один! Мы жили на воде, на яхте. Да хотя. я знаю, что мы на воде жили. Господи. А камера вырубилась. В общем, я получил яйцом в голову. реально. Они... Я из-за ее платья проиграл. Я... Ну, ну все, у ну, меня осталось туда... одно яйцо. Так, это ты не задаешь, да? Вопрос? Да. Если ты мне сейчас сильно вспеваешь, то на мультик я Мой любимый мультик. Семейка крутит. Семейка крут. Ладно, да, это правда. Я выиграла! Это челлендж! Ставьте мне лайки! Да. Еще все за футболку, полностью, уже все по спине протекло. Я тоже тут... Ой, Если вам Ой. нравится это видео, ставьте лайк, мы для вас да. реально старались. Да, а сейчас мы будем отмывать пол. Сейчас будем отмывать тут вот все. Тут реально вообще такая каша малаша, ну. Но... Это с башка у меня вообще как какая-то яичница. Я твоей. не знаю, как я сейчас волосы буду пробовать. Да Это я сам не знаю. Все, до всё, следующего видео. Всем пока, мы вас любим.